От лета до весны. Книга из серии «Планета знаний». В этой книге ребенок узнает, когда с неба вольется дождик, когда падает снег, когда распускаются листочки, а когда желтеют и опадают, когда пчелы собирают нектар. О секретах времен года малышу расскажет эта увлекательная книжка с говорящими стихами, красочными картинками и веселой песенкой. собирать нектар летят. В гости к нам зима идет, в юго белая метет, речка вся покрыта Amen. Oh.